итак всем добрый вечер мы оказываемся в нашем кабинете вернулись на Freedom Creep. спустя долгое время последний раз мы играли на нем в прошлом году и спустя несколько месяцев мы возвращаемся и посмотрим что у нас изменилось мы будем довольно краткий и быстрые. мы оказываемся в нашем кабинете выходим и смотрим, что изменилось также, что скажем, что планируется изменить название этого сервера пока еще оно остается прежним как Freedom Creep но для того, что сервер будет называться еще один сервер будет на эту же букву F поэтому этот сервер будет называться скоро по-другому сейчас поспим лучше и пойдем посмотрим так так так а тут кровати нету ладно тогда так пройдемся и посмотрим вот вы видели все это ну вот то верно ну тут написано пива нет меня тоже Внутри мы не будем заходить какие в эти дома просто скажем что кто тут живет У нас тут написано Заркс и страннику нас напали если мы где поспать поэтому не будем внутрь заходить. А здесь живет мистер алекс 4. Итак. Там есть ящики, которые лучше не трогать. О, у нас заметили. Иди-ка сюда. Вот так. Все. Тут по-прежнему у нас стоит портал. Так, сейчас мы пойдем, посмотрим на ту сторону. Ну, без счета. Сейчас разберемся с ним. Скоро все равно расцветет. Ну, вот этот мостик вы тоже видели, кто смотрел наши прошлые стримы. Ну и тут немного перестроили вот такой вот оу. Ну здравствуй. Короче, нам конец. а <свёздрой> а <свёздрой> Ладно, сейчас мы продолжим нашу экскурсию, но нам надо вернуть наши сокровища, обязательно, обязательно. Боже, не без этого нашли, где быстро сдвинуть, и вот нас убили. наши вещи они нам нужны нет ну все получай получай вот так теперь одеваем все что еще так все так это отсюда упираем вот, вот, вот так вот пусть будет так, пока хотя, хотя пускай так, так, на чем мы остановились итак, продолжаем нашу такую экскурсию если вы это видели здесь у нас выросла пшеница ничего собирать не будем ну, как вы видите, тут кое-что изменилось. Вот. Видите, такие стены. Тут была построена земля повыше, а там ниже можно спуститься, кстати. Ну и снова нас кто-то заметил. А, скелет, который не сгорел. Вот так. У нас есть поле и тут есть у нас еще один мост как вы видите ведущий на ту сторону все этот проект еще не закончен мы отсутствовали когда все это делалось и, как вы видите здесь тоже растут всякие культуры здесь такая степная дорожка довольно неплохо придумано и также здесь есть склад где показано, что где будет лежать. Здесь такие семена, есть такие стыков будут. Это надо сюда, значит, переносить будет. Ну, подумаем. Но не прямо сейчас. Но тут пока еще не определилось, что будет, но тут тоже что-то будет лежать. Так, отлично. Это все очень неплохо сделано. Помните, что мы хотели свой дом где-то построить но так и не получилось ничего мы еще вернемся к этому и вот тут тоже есть лежит пшеница может ты подразумевалась как склад пшеницы пока не знаю то есть вот такой вот ну там вы видите отсюда там вход внутрь пещеру ну и похоже, скорее всего, это пока все изменения за тот период, пока нас не было. Здесь... Мы, ну, конечно, вернулись ненадолго, но хотя бы это хорошо. Ну что ж, тогда мы на этом будем заканчивать. Провели экскурсию. Название сервера изменится, но позже пока еще не изменилось. Это у нас всё. Всем на спокойной ночи.